Здравствуйте, дорогие друзья! Это вторая часть мастер-класса по вязанию гнома. В этой части я буду вязать ножки и тело игрушки. Вязание начинаю с башмачков. Вот один башмачок я связала. Сейчас буду вязать второй. Вязать буду я из пряжи черного цвета. Для этого делаю петлю и вяжу цепочку из пяти воздушных петель один два три четыре пять со второй петли от крючка я вяжу три столбика без накида один Два, три, в четвертую, последнюю петлю, ввязываю три столбика без накида. Один. Два, три перехожу на другую сторону цепочки и вяжу вот в эти полупетли оставшиеся три столбика без накида один два три вот в эту полупетлю я вяжу три столбика без накида. Один, два, три. Ставлю маркер. Это я провязала первый ряд. В первом ряду двенадцать столбиков без накида. Дальше я провязываю три столбика без накида. Один, два, три. Делаю одну прибавку. Дальше вяжу столбик без накида. Еще одну прибавку. Дальше провязываю 3 столбика без накида: 1-2-3, вяжу одну прибавку, столбик без накида, и в последнюю петлю вяжу одну прибавку. Провязала я второй ряд. Во втором ряду 16 столбиков без накида. Третий ряд провязывают. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаю две прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Вяжу столбик без накида дальше провязываю еще две прибавки первая вторая прибавка дальше вяжу 3 столбика без накида 1 2 3 дальше вяжу две прибавки первая прибавка Вторая прибавка, в следующую петлю вижу столбик без накида и в оставшиеся две петли провязываю по одной прибавке. Первая прибавка и вторая прибавка. Это я закончила третий ряд. В третьем ряду 24 столбика без накида. Четвертый ряд. Сначала провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Вяжу две прибавки. Первая прибавка. Вторая. В следующую петлю вяжу столбик без накида. Дальше делаю две прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Дальше я вяжу семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше делаю две прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка, вяжу столбик без накида. Дальше провязываю две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. И дальше до конца ряда вяжу два столбика без накида. Один, два. Это четвертый ряд. В четвертом ряду тридцать два столбика без накида. Пятый ряд. Вяжу семь столбиков без накида: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, дальше провязываю две прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. следующую петлю вяжу столбик без накида дальше делаю еще две прибавки первая прибавка 2 дальше провязываю 11 столбиков без накида 1 2 3 и Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Дальше делаю две прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. Следующую петлю вяжу один столбик без накида, дальше делаю еще две прибавки: первая прибавка, и вторая прибавка невоставшиеся 4 петли. Дальше я провязываю по одному столбику без накида: один, два. Четыре так это пятый ряд в пятом ряду сорок столбиков без накида, шестой ряд. Провязываю девять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Делаю две прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. Вяжу столбик без накида, дальше провязываю еще две прибавки, 1 прибавка, вторая прибавка. Дальше вяжу 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вяжу две прибавки, первая прибавка, вторая прибавка. Дальше вяжу столбик без накида. В следующие петли провязываю две прибавки. Первая прибавка, вторая. И в оставшиеся петли вяжу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Четыре, пять, шесть. Провязала я шестой ряд. В шестом ряду сорок восемь столбиков без накида. Закончила я вязать подошву. Дальше нужно будет эту подошву положить на пластик, обвести и вырезать вот такую стелечку. Но перед тем, как приклеивать, нужно провязать еще один ряд. Этот ряд я буду вязать за заднюю полупетлю и провяжу 48 столбиков без накида, как я и сказала, за заднюю полупетлю. Один. Провязала я седьмой ряд за заднюю полупетлю, приклеила стелечку и теперь мне нужно будет провязать еще два ряда по 48 столбиков без накида. Провязала я два ряда, это восьмой и девятый. Десятый ряд я провязываю 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 делаю убавку и повторяю так еще пять раз Закончила 10 ряд. В 10 ряду 42 столбика без накида. Так, эту нить я пока оставляю, но не обрезаю. Теперь я приступаю к вязанию вот этой части башмака. Язычок, или как он называется. Ну, вот эту штучку. Для этого я беру. нить или с другого клубочка или вот как в моем случае я вяжу вообще основное вязание вяжу с середины моточка всегда беру ниточку а это я беру второй конец этого клубочка который намотан сверху вот так я отсчитаю 10 петель 1 2 3 4 5 пять шесть семь восемь девять десять в одиннадцатую петлю я ввязываю нить и начинаю же с этой же петли с этой я вяжу восемь столбиков без накида. В эту же петлю я вяжу первый столбик. Дальше вяжу второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой. Так важно, чтобы вот эти вот восемь столбиков были на носочке. Вот здесь. Вот так. Провязав восемь столбиков, я вяжу еще два столбика без накида. Один, два. Поворачиваю вязание. И начиная со второй петли от крючка, провязываю девять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, и вот это последняя девятая. Дальше я спускаюсь вот к этому вот предыдущему ряду. И провязываю два столбика без накида один два поворачиваю вязание со второй петли от крючка вот это первая вот это вторая со второй петли я провязываю 10 столбиков без накида 1 два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять возвращаюсь вот к этому ряду. И провязываю в этом ряду два столбика без накида. 1, 2. Поворачиваю вязание. И также начиная со второй петли от крючка провязываю 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Опять привязываюсь вот к этому ряду, провязывая два столбика без накида. 1 2, поворачиваю вязание и также начиная со второй петли от крючка провязываю 12 столбиков без накида 5, 10 11 12 опять привязываюсь вот к этому ряду Провязывая два столбика без накида. Один. Два. Поворачиваю вязание. Также начинаю со второй петли от крючка. Мне нужно провязать тринадцать столбиков без накида. Два. Двенадцать. Тринадцать. Опять подсоединяюсь к этому ряду, провязывая 2 столбика без накида. 1, 2, поворачиваю вязание и опять начиная со второй петли от крючка провязываю 14 столбиков без накида. 1, 12. 13, 14, опять ввязываюсь к этому ряду, провязывая 2 столбика без накида. 1, 2, поворачиваю вязание и начиная со второй петли от крючка провязываю 15 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, четырнадцать, пятнадцать, и ввязываюсь в этот ряд двумя столбиками без накида. Один, два. Так дальше поворачиваю вязание. И начиная со второй петли от крючка, провязываю шестнадцать столбиков без накида. Один, два, три. 14, 15, 16. Поворачиваю вязание. А теперь я буду вязать 15 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Вяжу одну воздушную петлю и начиная со второй петли от крючка начиная со второй полупетли от крючка я вяжу пятнадцать столбиков без накида один два четырнадцать пятнадцать поворачиваю вязание вяжу одну воздушную петлю и начиная с первой петли крючка провязываю пятнадцать столбиков без накида один два три одиннадцать двенадцать тринадцать 14 15 провязала я второй ряд по 15 столбиков без накида мне нужно будет провязать еще таких три ряда так возвращаюсь к десятому ряду и провяжу одиннадцатый ряд по кругу так, я буду вязать вот эту вот часть, вот эти вот петли, буду вязать за переднюю полупетлю. Так, сначала я вяжу 2 столбика без накида за переднюю полупетлю. 1, 2, так, дальше, чтобы был плавный переход вот тут в вязании, я сделаю убавку. Вот тут у меня есть петля, в которую я последний раз ввязывала носочек башмака. Вот она. Вот эта петля. И вот тут боковая петелечка. Вот она. Она прям вот видна. Вот она получилась. Вот. вот сюда тоже ввожу и делаю вот так убавку. Затягиваю был такой плавный переход дальше я вяжу за оставшиеся полу петли 15 столбиков без накида 1 2 15 14 вот последние 15 15 дальше с этой стороны также я сделаю бабочку, чтобы вот это тут соединица была было покрасивее. Ввожу петлю вот в боковую. Вот эту вот боковую петлю. Ну и вот этот уголочек. Вот так. Такую вот так затягиваем. Продолжаю вязать за переднюю полупетлю до конца ряда. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. шестнадцать. Все, я закончила башмачок. Обрезаю нить. Так, а теперь я вышью застежку на башмаке. Вышивается она просто. Берете любую нить как бы напоминала золото цвет золота вот такими полосочками так связал я башмачок Дальше я буду вязать носочек. Носочек у меня будет в полоску. В зеленую и желтую. Я буду чередовать по два ряда. Два ряда зеленых и два ряда желтых. Так, присоединяюсь я нитью вот тут в районе пяточки. Вот здесь. Или вот здесь. вязываю нить и начиная с этой же полупетли в которую я ввязывалась начиная с этой же петли я провязываю тридцать четыре столбика без накида Один два тридцать четыре последнюю оставшуюся полупетлю я делаю прибавку так закончила я первый ряд носочка так я провязала восемнадцать петель за Оставшуюся полупетлю это 18 столбиков без накида, плюс еще одна прибавочка. Получается тут 19 столбиков здесь я провязала обычно столбики без накида было 15, 2, 17 всего получается в ряду 36 столбиков без накида. Это первый ряд носочка, второй ряд я вяжу также пряжей. Зеленого цвета провязывает тридцать шесть столбиков без накида: один два тридцать пять тридцать шесть. Ставлю маркер в третьем ряду. Носочка я буду делать убавки, провяжу 4 столбика без накида, один. 2 3 4 и делаю убавку так я повторю еще пять раз так провязала я третий ряд пряжи зеленого цвета дальше я буду чередовать цвета желтый и зеленый через каждые два ряда так вот когда сделала тут, тут убавочку Здесь я сразу поменяю нить на желтую и провяжу два ряда пряжи желтого цвета по 30 столбиков без накида. Зеленую нить я не обрезаю. Заканчиваю я пятый ряд. Шестой ряд я буду взять нитью зеленого цвета поэтому я ее меняю вот так сейчас я буду делать прибавочки в этом ряду провяжу 4 столбика без накида 1 2 3 4 делаю прибавку и так повторяю еще 5 раз Закончила шестой ряд. В шестом ряду 36 столбиков без накида. Дальше мне нужно провязать 5 рядов по 36 столбиков без накида. Это с 7 по 11 ряд. Провязала я 5 рядов по 36 столбиков без накида. Также я не забывала чередовать цвета. Двенадцатый ряд. Я провязываю один столбик без накида, одна прибавка, столбик без накида, еще одна прибавка. Дальше я провязываю двадцать девять столбиков без накида. Один, два, семь двадцать восемь, двадцать девять. Делаю одну прибавку. Вижу столбик без накида и еще одну прибавку. Это я провязала двенадцатый ряд. В двенадцатом ряду у меня сорок столбиков без накида. Тринадцатый ряд я провязываю 40 столбиков без накида. Провязала я тринадцатый ряд. Четырнадцатый ряд меняю нить. Вяжу один столбик без накида. Одна убавка. Один столбик без накида. Одна убавка, провязываю 29 столбиков без накида, 28, 29, делаю одну убавку, вяжу столбик без накида, делаю еще одну убавочку. Это я закончила четырнадцатый ряд пятнадцатый ряд. Я вяжу четыре столбика без накида. Один. Два, три, четыре, делаю убавочку. Повторяю так еще 5 раз. Убавка. Это я провязала 15 ряд. В 15 ряду 30 столбиков без накида. Так, в 16 ряду я меняю нить на синюю. И приступаю к вязанию штанишек. И вяжу в шестнадцатом ряду 30 столбиков без накида и пряжа синего цвета. Один. Провязала я шестнадцатый ряд тридцать столбиков без накида. Семнадцатый ряд я вяжу за заднюю полупетлю. Я провязываю два столбика без накида. Один. Два. Делаю одну прибавку. И так повторяю еще по кругу 9 раз. Провязала я 17 ряд. В 17 ряду 40 столбиков без накида. В 18 ряд я провязываю 40 столбиков без накида. Провязала я 18 ряд, 40 столбиков без накида. Теперь мне нужно набить ножку. Вот так я набила ножку, формируя. Все выпуклости. Вот так. В девятнадцатом ряду я буду вязать коленочку. Для этого мне нужно вот так вот впереди, вот здесь, сделать 20 прибавок при помощи полустолбиков. Я не могу сказать, какое количество здесь будет столбиков без накида, потому что оно будет у всех разное, смотря кто где подсоединился, вот здесь на пяточке. Но вы должны смотреть, чтобы именно коленочка была вот здесь посередине. Так я ставлю иголочку или маркер, кто как поставит. Я отсчитаю двадцать петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Значит, мне нужно именно от иголочки вот здесь. Вот здесь. Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Да, вот здесь. Вот сейчас посмотрю, сколько мне нужно будет связать. Столбиков вот до этой петли, один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, вот мне понадобилось 11 столбиков без накида. Теперь я провяжу 20 прибавок полустолбиками. Вот Первая прибавка, вторая, третья, девятнадцатая, и двадцатая прибавка так вот смотрите у меня получились прибавки вот так спереди как я и хотела так и дальше мне нужно провести столбики без накидов до конца ряда столбиков значит у меня с этой стороны было одиннадцать с этой девять и двадцать прибавок спереди значит второй ряд я вижу так как у меня здесь было Одиннадцать столбиков без накида. Значит, я здесь вяжу первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Дальше я делаю двадцать. Дальше я делаю 20 убавок полустолбиками. Одна убавка, первая убавка, вторая убавка, третья убавка, Четвертая, пятая, восемнадцатая. девятнадцатая, двадцатая. Все, двадцатая бабочка. Вот так должно у вас тоже получиться. Дальше я вижу в оставшиеся петли девять соединительных столбиков. Один. Два, три, восемь, девять. Закончила я двадцатый ряд в двадцатом ряду сорок столбиков без накида. Дальше я провяжу двадцать семь рядов по сорок столбиков без накида. Провязала я 27 рядов по 40 столбиков без накида. Теперь мне нужно набить ножку. Вот набить вот сюда, чтобы так вот была видна коленочка. Тут у меня вот пусто. Это я буду пришивать к телу. Тут я вот так вот набила. Посмотрите, как она вот. Видите, вот эти вот все, там где были убавки, прибавки, вот она такая структура ноги, вот как тут поуже, там где икры, пошире немножко, вот смотрите, вот так я набиваю. Теперь я вот так вот сложу ножку, вот там где вот коленки, вот так. Здесь вот мне нужно провязать три петли смещения. Один, два, три. Теперь мне нужно за обе стенки провязать. Вот у меня было в ряду сорок без накида делю пополам вот одна петля вторая отнимаю две петли получается 38 38 пополам 19 значит мне за обе стенки нужно провязать 19 столбиков без накида так мне осталось связать манжету на штанишках вот как я вязала вот на этой ножке Для манжеты я оставляла полупетли, вот они 30 свободных полупетель. За эти полупетли я свяжу 30 столбиков без накида, просто по кругу. Так, соединяю. ниточку И начинаю вязать с, с этой же полупетли. То есть в эту же полупетлю я ввязываю первый столбик без накида. И так до конца ряда провяжу еще 29 столбиков без накида. Всего будет, как я говорила, 30 столбиков в манжете. Все, ножки готовы. Я их отлаживаю в сторону. А теперь буду начинать вязать тело в скользящую петлю, я ввязываю шесть столбиков без накида: один, два, три. 5 6 затягиваем так это первый ряд вязать я буду по спирали так второй ряд я делаю 6 прибавок То есть каждую петлю вяжу по два столбика без накида. Провязала второй ряд. Во втором ряду 12 столбиков без накида. Третий ряд. Вяжу столбик без накида. Прибавка. Так я еще повторяю пять раз. Закончила третий ряд. В третьем ряду 18 столбиков без накида. Четвер четвертый ряд. 2 столбика без накида, прибавка. Так я провязываю 6 раз. Провязала четвертый ряд в четвертом ряду. 24 столбика без накида. Пятый ряд. Провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Делаю прибавку. Так еще повторяю 5 раз. Закончила я пятый ряд. В пятом ряду 30 столбиков без накида. Шестой ряд я провязываю 4 столбика без накида. Делаю одну прибавку. И повторяю так еще пять раз. Закончила я шестой ряд. В шестом ряду 36 столбиков без накида. Седьмой ряд я провязываю Пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Делаю одну прибавку и повторяю так еще по кругу пять раз. Закончила я. Седьмой ряд. В седьмом ряду 42 столбика без накида. Восьмой ряд. Я вяжу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю одну прибавку и повторяю так еще 5 раз. Закончила я восьмой ряд. В восьмом ряду 48 столбиков без накида. Девятый ряд провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаю одну прибавку и повторяю так еще пять раз. Десятый ряд провязываю восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаю одну прибавку. Повторяю так еще пять раз. Закончила десятый ряд. В десятом ряду шестьдесят столбиков без накида. Одиннадцатый ряд провязываю девять столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Делаю одну прибавку и повторяю так еще 5 раз. Закончила я 11 ряд. В 11 ряду 66 столбиков без накида. 12 ряд провязываю 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 делаю одну прибавку повторяю так еще пять раз закончила я 12 ряд в двенадцатом ряду 72 столбика без накида дальше я буду вязать 13 рядов по 72 столбика без накида. Провязала я 13 рядов по 72 столбика без накида. В 26 ряду я буду вязать также 72 столбика без накида, но за переднюю полупетлю. Провязала я 26 ряд. За переднюю полупетлю 72 столбика без накида. И мне осталось провязать последний ряд штанишек 72 столбика без накида. Так, закончила я этот элемент штанишек. Всего у меня здесь 27 рядов. Все, нить я обрезаю и прячу. Дальше я буду вязать кофточку. Для кофточки я взяла пряжу оранжевого цвета. Вязание начинаю вот за оставшиеся полупетли. Вот они. Так, вязываю нить, так, и начиная же с этой полупетли, я буду вязать десять столбиков без накида. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаю одну убавку. И повторяю так еще 5 раз. Так, закончила я вязать ряд нитью оранжевого цвета. После убавок в ряду у меня осталось 66 столбиков. Дальше мне нужно будет провязать 16 рядов по 66 столбиков. Провязала я 16 рядов по Шестьдесят шесть столбиков без накида. Так дальше я буду делать убавки. Так, для этого провязываю девять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Делаю убавку повторяю так еще пять раз так провязала я 18 ряд это я начинаю считать именно оранжевые ряды 18 ряд оранжевой нитью в ряду у меня 60 столбиков без накида 19 ряд вяжу 8 столбиков без накида 1 Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаю убавку и повторяю так еще пять раз. Закончила 19 ряд. В 19 ряду 54 столбика без накида. так Теперь я немного набью тело. Продолжаю делать убавки. Дальше я вяжу семь столбиков без накида: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, делаю убавку и повторяю так еще пять раз. Провязала я двадцатый ряд в двадцатом ряду сорок восемь столбиков без накида. Двадцать первый ряд. Вижу шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре. 5, 6, делаю убавку, повторяю, так пять раз. Провязала двадцатый ряд в двадцатом ряду сорок восемь столбиков без накида. Двадцать первый ряд. Вяжу шесть столбиков без накида: один, два, три, четыре, пять. 6 делаю убавку повторяю так 5 раз по ходу вязания я потихоньку набиваю тело игрушки провязала я 21 ряд в двадцать первом ряду 42 столбика без накида 22 ряд вижу 5 столбиков без накида 1 2 3 Четыре пять, убавка, так повторяю еще пять раз. Провязала двадцать второй ряд в двадцать втором ряду, тридцать шесть столбиков без накида, двадцать третий ряд вяжу четыре столбика без накида, один, два, три. 4 делаю убавку повторяю так 5 раз провязала я 23 ряд двадцать третьем ряду 30 столбиков без накида 24 ряд я провязываю 3 столбика без накида 1 2 3 3, делаю убавку и так повторяю еще 5 раз. Закончила 24 ряд, в ряду 24 столбика без накида, пятый ряд вяжу, 2 столбика без накида, 1, 2, убавка. Так, я еще повторяю 5 раз. Все, закончила я 25 ряд. В 25 ряду 18 столбиков без накида. Нить я обрезала, но нужно обрезать подлиней. Нужно набить. Набивать нужно так, чтобы в середине была дырочка. Набивать будем по краям. Сюда я буду вставлять пластиковую трубку. И соединять с головой. Как сшивать игрушку я покажу в конце третьей части мастер-класса. Когда буду ее сшивать полностью. Все. До встречи в третьей части. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться. Если понравилось, ставьте лайки. Все. Жду в третьей части.